здравствуйте подписчики моего канала Хочу вам сегодня показать брудер Вторая часть. завершение и к моему так сказать ну, даже не могу сказать что это огорчение не огорчение но в общем изумлению короче получается что у меня на пятнадцатые сутки вывелись два амаранчика цыпленка больше уже не выводились по идее они должны вывести выйти где-то в субботу сегодня 8 марта они вывелись на 15 день ну я в шоке конечно но ничего они все нормально живые здоровы, прыгают бегают как положено цыплятам основное это пополнение жду где-то в субботу пятницу в субботу ну что могу вам показать по поводу по поводу моего брудера вот здесь у меня стоит стоит реле температуры здесь вся электрика собрана. Вот даже есть вот такие вот нагреватели но пока его не поставил поставил лампочки вот это вот холодная часть так сказать моего брудера лампочки зеленые специально поставил чтобы не особо не раздражали цыплят вот это вот холодная часть брудера там вот теплую тёп, часть пол сетчатый 10 на 10 ну вот такая вот штуковая. это вот у меня здесь сейчас прикрыто не набирает не набирает кстати говоря не набирает вот всего 25 и 5 температура а мне бы хотелось чтобы она вот 30 набирала ну хотя с другой стороны я думаю что там есть и по 30 температура под лампочками если им жарко или холодно они это вот это кормушка блицевская, немножко увеличенная, увеличиваю, нарастил одно вот так вот сделал. Еще крышки не предусмотрел, ну времени нету. Как всегда про бездельничаешь целый день на даче, а потом некогда делать. Вот вторая блицевская кормушка, Но ну, я здесь уже там, если вы вот, видите, сделал просто ровненько, добавил здесь я сделал под углом. Вот эта прямая часть, а это он нарастил под углом. Вот сюда в обе эти кормушки у меня ушло 10 килограмм корма. Но у нас мешки берут раменские ПК-5. Правда, они сейчас, честно говоря Что-то мне не очень нравится прошлый год они ПК-5 был ароматный Сейчас он какой-то, не пойми чего Скорее всего, буду Искать другой ПК-5 Хотя взял уже 4 мешка Но получается один мешок Большого, 40 килограммового Взял 4 по 10 Вот У меня вот здесь вот Два оболтуса которые родились на 15 день с какого перепуга я так и не пойму сейчас им вот сеточку пока маленькую, чтобы ножки не себе не это особо не мели вот стоит две лампочки и вот там вот нагревательный элемент вот они когда им холодно они к нему подходят поклевать все хочет блестященькая. вот нагреется под лампочкой инфракрасной и здесь вот две кормушечки вот там вот эта кормушка и вот здесь вот еще одна кормушка вот она здесь у меня стоит нипильная поилочка вот она подкапывает но думаю что когда будет очень много цыплят это будет не так уж страшно они будут выпивать выпивать э, но ну, всю воду а пока что это не очень хорошо пришлось добавить воды вот у меня канистрочка для этого для этого дела а вот наливать сразу канистрочку. плохо вот разлился вот такая вот штука для, в принципе, нит, этих капельных поливов или еще чего-нибудь. Врезка в эту... В емкость. Ну вот, я побольше сначала емкость взял, но потом подумал, что слишком будет много. Вот она, вот такая вот штука. Так, во, сфокусировалась. Вот такая вот штука. Сюда одевается, здесь резиночка. Здесь резинка Эта штука втыкается в резиночку Туда одевается шланг И закручивается все это дело Стоит где-то ну, Одна штучка где-то Около 100 с чем-то рублей Короче там комплект из трех штук 300 с копейками Так что вот так вот Заказывал на Алиэкспресс Что еще могу сказать Вот у меня Для всех моих ципов э, Включен Радиоприемник но ну, он здесь и И плеер, и радиоприемник Все в одном Но ну, чтобы они у меня не шугались Когда я прихожу Чтобы всегда слышали Речь И не боялись ничего И лучше неслись под музыку Сейчас убрал его Потому что Товарищи с ютуба Очень блюдють И Авторские права и начинают убирать убирать звук поэтому при приходится вообще убирать ее в ноль зато мои ролики на других каналах показывают это в принципе все нормально никаких нарушений авторских прав ну ладно хоть радует что раз меня копируют показывают на своих каналах значит я не зря этим занимаюсь значит кому-то это Помогает Вот Товарищи Тецилоды Короче, вот такие пироги Прошу любить и жаловать, кому понравилось Понравился мой брудер То прошу ставить лайки Кому не понравилось, все равно ставьте чего уж жалеть-то раз посмотрели. Ну, а господам а, украфашистам, я не говорю про украинцам, народ нормальный, все у меня к ним никаких претензий нет, но попадаются просто некоторые товарищи украфашистские, точнее они, ну, скорее всего, на укра не знаю, а вот только фашисты они, которые начинают там оскорблять москаль, не москаль да я русский я горжусь этим могу сразу всем сказать и мне до лампочки что там кто думает обо мне из них просто считаю что фашисты они и в африке фашисты наши их деды били но жалко что вот не добили поэтому вот такие пироги я очень мирный человек, но не люблю, когда меня всякие твари оскорбляют. Все прошу меня извинить, если я кого обидел. Но это чисто моё, мой ну, мой взгляд на жизнь. Всем до свидания, до скорой встречи.